Доброе время суток, друзья! В этом коротком ролике я расскажу вам, как правильно делать ступени. В моем случае ступень имеет следующие размеры. Ширина – 128, высота – 8, длина – 16 юнитов. Что делаем теперь? Копируем ступень и жмем правый клик мыши – «Pest Special». И у нас появляется вот такое окно, с помощью которого можно вставить хоть 100 ступеней за раз. Как это работает? Всего у нас должно быть 8 ступеней, значит выбираем 7 новых копий. Offset. Расстояние между ступенями. Длина каждой 16 юнитов, значит выставляем столько же. В оси Z выбираем высоту между ступенью, так как они будут идти вниз, выбираем минус 8 юнитов. Готово! Для меня этот способ является более быстрым и удобным, чем выделение и копирование ступеней вручную. Заготовка готова! Далее начинаем оптимизировать ступени выделяем их всех и обращаем фанк detail после чего переключаемся в режим обрезки и срезаем ненужные углы этим действием мы убираем лишние 8 фейсов которые не будут видны в игре идем дальше чтобы ступени не висели в воздухе коль можно со стороны на них смотреть нам нужно придать им высоты создаем прямоугольник далее разрезаем его вот так оп таким образом мы продолжаем экономить количество фейсов при этом в данном месте теперь будет создан правильный портал правильно разрезаны листья осталось по желанию добавить невидимую физику для игроков выбираем текстуру player clip и накрываем наши ступени следующим образом мы это делаем для того чтобы камера игрока не тряслась во время движения а плавно перемещалась Поздравляю, наша лестница готова, в следующем видео мы будем создавать винтовые наклонные лестницы. Ну, а я скажу традиционное, удачи, тамодачи.